всем привет дорогие друзья с вами как всегда белыч и пока все обсуждают анонс нового поколения процессора фото я тестировал интереснейшую водянку альфа cool из buyer extreme liquid 280 да ее анонсировали еще на предыдущем компетексе но до прилавков она дошла только сейчас и хотя я зарекался не тестировать водянки ибо были прецеденты но данный продукт я обойти не смог Ибо уж очень занимательными были первые тесты этой малышки, где она выигрывала порядка 5-10 градусов у многих конкурентов среди воздушек и даже водянок с 360-мм радиатором. Вот я и решил все это дело проверить. Итак, водянка выполнена в черном цвете и в вариации с 280-мм радиатором. Сразу скажу, что вариантов с большим или меньшим радиатором пока что не планируется. По факту она очень сильно отличается от обычных необслуживаемых водянок, которыми сейчас просто насыщен рынок. Во-первых, x Ex Extreme имеет отдельную помпу, которая находится в одном корпусе с радиатором, в то время как 99% остальных водянок на рынке совмещают помпу с водоблоком. ущерб последнему, конечно же, то есть это решение действительно интересное. Во-вторых, водянка полностью обслуживаемая, то есть есть возможность отсоединить трубки и долить жидкость или долить ее через специальное отверстие, которое тоже предусмотрено. Более того, есть даже специальное окошко для контроля уровня жидкости в системе. К тому же трубки можно разъединить и объединить пару систем от Альфа-Кул, получив тем самым огромную мега-водянку. Ну а если вы совсем этим возиться не хотите, то остой и нету. Производитель гарантирует длительную работу данного контура на базе той жидкости, которая уже в нем есть. В-третьих, это немаловажно, некоторые элементы водянки сделаны просто отлично. Радиаторы водоблок выполнены целиком из меди. Также подошва водоблока никелированная, то есть она дополнительно защищена от повреждений определенных и от коррозии. Шланги здесь толстые, резиновые, как на предыдущих Альфа-кулах, В этот раз они достаточной длины и гибкости, а то в прошлый раз что-то все жаловались, что длины не хватало. Также хотелось бы отметить, что некоторые элементы, а именно водоблок, вентилятор и радиатор, они объединены общим корпусом. Между внешним корпусом и вентиляторами находится даже определенная пена или шумка для предотвращения вибрации, то есть все здесь изначально было достаточно хорошо продумано. У водоблока и важных элементов на корпусе радиатора имеется также синяя подсветка, чтобы соответственно можно было следить за уровнем жидкости и так далее и тому подобное. Комплект поставки тоже достаточно широкий. Тут есть крепления под большинство из существующих сокетов, включая 2011 2066 TR4, все A1151 сокеты и также AM4. Также есть термопаста от Альфа-Кула и достаточно подробная инструкция, которую я вам советую почитать перед установкой. Ибо тут все не так просто, как кажется. Да, если сказать кратко, то по факту это полукастомная мини-вода, завернутая в единую упаковку. Нечто подобное сделала когда-то компания ЕК, выпустив на рынок свою ЕК Predator. Но все это накладывает и свои ограничения, ибо данная водянка имеет просто нереальные габариты. 38 сантиметров в длину, почти 15 в ширину и 6,5 с толщиной. Так что по габаритам она почти такая же, как и ее 360-миллиметровые собратья, поэтому даже в моем достаточно вместительном корпусе P7C1 она не умещалась никоим образом и пришлось выставлять ее снаружи. Да и цена у нее получилась немаленькая. За счет использования некоторых элементов, свойственных кастомным СВО, стоит она почти 250 евро. Запомните эту сумму, друзья, ибо все, что вы услышите дальше, будет не столь радужно и не будет вписываться в концепцию такой дорогой системы охлаждения. Ведь на практике я столкнулся с несколькими достаточно неприятными косяками от производителя но я честный я рассказываю как есть начнем с малого качество упаковки все в клее даже инструкция упаковка сделана так что когда я первый раз вытащил водянку то вернуть ее обратно уже не смог ибо весь пенопласт приклеился к водянке точнее к ее упаковочной пленке и пришлось все это дело разрывать, разделять. В общем, мне очень приятно. К тому же на радиаторе были потеки то ли жидкости, то ли масла. Так что китаец, который паковал ее, получает от меня заветные 2 балла. За 250 баксов можно было не поскупиться на упаковку и на зарплату этого самого упаковщика. Далее процесс крепления. Установил бэкплейт, подготовил болты, начал закручивать и на середине этого процесса впервые в жизни умудрился сломать крепление бэкплейта. Металлическая вставка тупо разорвала ножку бэкплейта напополам при вкручивании болтов. Ее полез в инструкцию. Да, они предлагают закручивать болты без использования отвертки, по-видимому зная о данной проблеме. То есть тот факт, что на болте есть прорезь под крестовую отвертку, ничего не значит. Вы должны закрутить с усилием 4 металлических болта руками. Да, на них конечно же есть прокатанная головка с насечкой, но друзья, не все же у нас гераклы, что вкручивать долго и монотонно болты руками на 15-20 оборотов каждый. Это вам не барашек накрутить у какой-то ног, то ногта, тут придется действительно приложить силу и соответственно постараться. К счастью мне, ну точнее водянке, повезло, ибо у меня уже лежала старая сломанная водянка от Be Quiet, и я смекнул, что водоблоки у них похожие формы, да и система крепления какая-то схожая, и оказался прав. Бэкплейты не просто похожи, они, можно сказать, идентичны вплоть до миллиметра, вплоть до той липкой ленты, которая на них нанесена. Так что судьба дала Байеру и мне второй шанс. Но на этом приключения на самом деле не закончились. Весело то, что водянка имеет длинные шланги действительно и очень короткие кабели для подключения вентиляторов, помпы и водоблока. По количеству кабелей она превзошла даже Кракен. Тут у нас 4 провода, причем не очень длинных. Один для подсветки логотипа на водоблоке, один молекс для питания помпы, один кабель для контроля вентиляторов и один кабель для контроля оборотов помпы. В общем ребята старались сделать побольше. Больше. И все бы ничего друзья, все это как говорится мелочи жизни. Но после запуска я услышал вот это. Короче, один из вентиляторов, а вентиляторы тут от Беко это, это Silent Wings 3 на 1300 оборотов, а в теории очень даже качественные тихие вертушки. Короче, один из них то ли терся обо что-то, то ли смазан был плохо. В общем, сначала совсем не хотел крутиться ни в каком положении, только с полпинка. Потом, вроде как спустя минут 10 прокрутился, разошелся и начал работать нормально. В общем, неприятно было, и по этому поводу я обязательно накатаю письмецо в альфа-кул, а вось они разберутся и дадут подрядчикам в Китае по шее, и детей все-таки что-то исправят. Ну да ладно, настало время тестов. Я сравнивал ее с моим Noctua D15. Корпус был открытый, тест проходил при температуре в помещении порядка 23 градусов и с стресс-теста AIDA в течение получаса на процессоре 9900K, разогнанном до частоты 5.0. Частота кэша 4.3. Термопаста использовалась Arctic MX4 2019 года. В итоге Noctua показал 90 градусов, что в целом похоже на прошлые его тесты зимой, тогда он показывал результат порядка 92 градусов. Что до альфа-кула, то она порадовала всего лишь 85 градусами. Итого мы имеем примерно 5 градусов разницы между топовой водой за 250 евро и топовым воздухом за 85. Так зачем же такая переплата, спросите вы? Погодите делать выводы. Тут нужно обратиться к другому аспекту, а именно к тому, что любая система охлаждения – это баланс между ценой, производительностью и шумом. Так вот, во время теста помпа Альфа-Кула работала на максимальных оборотах, это 4500 оборотов в минуту. Вентиляторы также на максимальных скоростях, порядка 1300 оборотов в минуту. И даже при всем при этом уровень шума был очень низким, то есть расстояние полуметра не более 36 дБ. То есть показания близкие к фоновому уровню шума. Фоновый уровень у меня в комнате где-то примерно 32 дБ. Так что подкрутив чутка обороты помпы, они к слову сильно на производительность не влияют и снизив немного обороты вентиляторов, допустим на 100 оборотов, вы сможете достичь идеальных параметров по шуму при достойном уровне охлаждения. Так что Альфа Кул cool это явно не идеальный продукт по соотношению цена-качество и цена-производительность, но вот баланс производительности и шума тут просто отличный и второе такое решение будет найти достаточно сложно. Но вы спросите, а как же тесты из интернета, где огромная разница в температурах? Да все просто, друзья. Разобравшись подробно, я понял, что не всем тестам можно верить. Многие ребята тестили систему по 10 минут. Что можно добиться таким тестом не совсем понятно, поскольку конечно же водянка в первые минуты работы показывает отличные результаты, а дальше вся жидкость достигает одной температуры и результат может быть уже другим. Также тестили они в основном на старых 7700K, 4790K, 3770K, дабы сохранить преемственность результатов предыдущих тестов. А TDP данных процессоров, как вы понимаете, был все-таки несколько иным, чем у современных 6-8 ядерных моделей. Единственный нормальный тест, который я смог найти, был на процессоре 8700K от ресурса TechPowerUp. И по факту там водянка выигрывала у воздуха D15, всего пару-тройку градусов в той же самой АИДА. Поэтому всегда друзья, подробно изучайте условия тестирования, прежде чем делать какие-то выводы. Ну а мы будем делать выводы о плюсах и минусах данной водянки. Итак, плюсы. Первое, это хорошее соотношение между шумом и производительностью. То есть, если вам нужна тихая система, способная охладить 9900 k или что-то не менее горячее, то welcome, она вам подойдет. Правильная компоновка с вынусом помпы вне корпуса водоблока, что делает водянку более надежной, это также является критически важным, особенно когда речь заходит о жидкостях и комплектующих, ведь помпа является, наверное, вторым после шлангов элементом системы водяного охлаждения, который чаще всего выходит из строя. Также хотелось бы отметить качество отдельных элементов. Длинные качественные шланги, тихая помпа на 4500 оборотов, тихие и качественные в теории вентиляторы от Беквайта, медный радиатор, медный водоблок. Все это непосредственно идет ей в плюс. Наличие корпуса, что защищает радиаторы и вентиляторы от механических повреждений. Также зачет, ибо можно уронить радиатор и соответственно как-то его повредить, что приведет к течи. Ну и тот факт, что водянку можно обслуживать, причем достаточно быстро и просто, доливать жидкость и так далее, это тоже очень хорошо. Но это, в принципе, свойственно всем водянкам от Альфа-кула. Ну и минусы, как вы понимаете, здесь есть, причем заметные. Первая это цена, которая выше чем у остальных где-то в 2-2,5 раза. Она даже выше чем цена тех же самых предейтеров от ЕК, которые уже к сожалению сняли с продаж. Второй серьезный минус это габариты, то есть про совместимость со многими корпусами можно просто забыть. а У корпуса должно быть место под установку 360 мм водянки, причем желательно сверху корпуса, потому что производитель советует размещать водянку именно с Сверху. А вот, соответственно, не все корпуса имеют такие возможности и даже вполне вероятно, что те корпуса, которые имеют возможность установки радиатора на 360, даже в них она имеет шанс не влезть, потому что все-таки ее радиатор немного больше за счет наличия внешнего корпуса. Также качество упаковки, здесь без комментариев, то есть упаковали просто как пришлось. Качество системы крепления тоже, то есть для сокета 2011 все еще более-менее нормально, я в принципе работал с такой же системой на BeQuiet и она была вполне себе ничего. А вот владельцы 1151 чуя имеют шанс, как и я, поломать бэкплейт во время установки. На сокет TR4 поставить ее можно, но вот полностью крышку с рейдрипера она не накроет, поэтому какой в принципе смысл. Так что, как вы видите, друзья, продукт очень неоднозначный. То есть есть в нем и какие-то действительно интересные хорошие плюсы. Но при этом есть и действительно большие минусы. Ну, принимать решение о том, стоит ее брать или нет, все-таки вам. Если что, можно найти ее в Computer Universe. Не всегда она там, правда, бывает. Периодически исчезает из ассортимента. Но ссылочка, код на 5 евро скидки, и ссылка на сам магазин, конечно же, будут в описании. Ну, а если видео вам понравилось, и вы сочли данный обзор достаточно информативным и честным, то подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите на колокольчик. Пишите свое мнение о данной системе водяного охлаждения. Также сейчас у нас есть группа ВКонтакте и соответственно инстаграм канал, где публикуются анонсы всех видео. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Всем еще раз спасибо, друзья. И до новых встреч.